Всем здарова, с вами Драна. Это видео про то, кто самый быстрый игрок в Dream League Soccer 2021. Итак, друзья, сегодня я вам расскажу, кто является самым быстрым игроком в Dream League Soccer 2021, на примере своей команде. Сразу хочу заметить, что это лично мое мнение, оно может отличаться от вашего. Ну что ж, давайте начнем. Вот моя команда. Я считаю, что скорость игрока нужно определять по трем параметрам. Это скорость, ускорение и выносливость. Как вы видите, у Роналда эти показатели не на 100% прокачаны. Теперь давайте возьмем Месси. У него все эти показатели прокачаны на 100%. Поэтому он является игроком с самым большим рейтингом. Но сразу забегая наперед, я скажу, что это не один такой. Например, у Мбаппе тоже хорошие показатели. Единственное, что страдает, это выносливость. Самым главным конкурентом с Месси по этим показателям... Есть Неймар, у него практически такие же самые показатели, как у Месси. Он очень быстрый. Суарес тоже хорош, но у него страдает выносливость. Мудрич имеет хороший рейтинг, но это точно не скоростной игрок. Теперь давайте рассмотрим Садио Мене. Посмотрите, у него такие же самые показатели, как у Месси и Неймара. Я считаю, что это лучший по скорости полузащитник. Дебала очень хороший полузащитник, но, к сожалению, не скоростной. У Гризмана слабой стороной является ускорение. У Лазара страдает в выносливость. Но как игрок, он мне очень нравится. Дебрины, к сожалению, тоже не скоростной игрок. Азил хорош в передачах и ударах, но не в скорости. У Каунтине страдает в выносливость. Но он делает великолепные пасы и передачи. Практически все защитники не обладают большой скоростью. Самый быстрый из них это Рамос. Но самое главное это отбор мяча и у них эти показатели очень хороши. Итак, друзья, на примере своей команды я вам показал самых быстрых футболистов в этой игре. Если они будут в вашей команде, то это будет огромный плюс скоростных возможностей. И это вам позволит проводить как минимум быстрые контратаки. Я считаю самыми быстрыми это Месси, Маней и Неймар. А как считаете вы? Напишите об этом в комментариях. На этом все, друзья, кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами был Андрей и всем удачи и всем пока!